Способен с тем, что есть, дотянуться до небес Все земное оставим в земле В час, когда сгустилась тьма Здравость сохранить ума В Божьем слове в Иисусе Христе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 И заестра. Божьи обетования к себе привлекают Те, кто рожден летать Высота расстояния их не пугает Вера может звезду достать Если сердце гложет боль Посмотри же над собой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 Пастырь тебе, то в темноте, вновь засияет свет. Мужи обидования, как пеждис сияют, как звезды. Может звезду достать, Божья видовая, как прежде сияют, Как звезды на небесах, его обещания сердца согревают, как пары исчезают. Высота, расстояние, их не пугает, вера может звезду достать, высота расстояние, их не пугает, вера может, звезду достать. Высота, расстояние, их не пугает, вера может звезду достать.